Привет, с вами Анна и вы на канале Букома. Сегодня хочу рассказать, что нужно, чтобы открыть свой бизнес с нуля. Забегая наперед скажу, что я приготовила для вас подарок. Досмотрите до конца это видео и вы обо всем узнаете. Также не забываем подписываться и давать обратную связь. Для меня это очень важно понимать, что вы получаете нужную информацию. Погнали. Вот ты сидишь такой и думаешь, как открыть свое дело. Мой тебе совет не думай делай забей на всех и сделай не получилось пофиг делай дальше только вперед хочу рассказать как начать бизнес с нуля вот у тебя ноль и бакс тысяча баксов вот так все и начинается так что же происходит а происходит следующее ты понимаешь все, нет, ты ощущаешь каждой клеточкой, нужно что-то менять. И вот как только такая мысль закралась в голову, это и есть начало. Например, ты крутой специалист и понимаешь, что достиг потолка в карьере, а нужно двигаться дальше. Или ты понимаешь, я могу зарабатывать больше и какого хрена я занимаюсь какой-то ерундой и за кого-то парень, за какого-то дядю, за чужой бизнес. Вот тут-то и срабатывает движок. Все, щелк. И ты другой человек твое мышление изменилось больше ты не можешь продолжать так как было раньше это означает что твои мысли твое подсознание начинает притягивать цепочку событий людей ситуаций именно в этом русле если тебе кажется что надо что-то менять знай тебе не кажется это означает что ты готов что в твою жизнь ворвутся большие деньги а знаешь почему потому что ты центр вселенной так было всегда. Это все происходит на энергетическом уровне, в твоей голове это кайф логично что ты задаешь себе вопрос а что если рано если я не готов в это время важно окружить себя людьми кто круче тебя кто достиг результатов отсечь всех кто ни черта не достиг и чему-то там пытается тебя научить атмосфера энергетика вот что важно благо даже без денег сейчас можно смотреть youtube с офигенными крутыми людьми которые уже достигли большего которые делятся достигнутым круто далее в своем окружении находить таких драйвовых ребят. Если тебе хоть на минуту закралась мысль, что мир несправедлив и тебя эти ребята сердят, тогда иди на работу к дяде иной. Мы о другом. Дальше. Поднимаешь пятую точку и делаешь свой бизнес, свое дело. Все, что хочешь. Не оглядываясь, не сомневаясь, дорогу осилит идущий. Круто, если до этого времени у тебя есть навыки. Например, ты работал в фирме или в корпорации и понимаешь механизмы. Отлично. Однозначно начнешь начинать бизнес в ауре какого-то уже действующего успешного бизнесмена рядом с ним включаться помогать в маленьких делах проходить это все насмотренность то есть увеличить свою насмотренность это же настолько идеальная схема смотри найти того кто уже делает бизнес присоединиться к нему смотреть обучаться и потом в какой-то момент включаются мозги приходят идеи и идешь реализуешь вот так все делают нормальные ребята так поступал Стив Джобс, он позаимствовал идею Apple компьютера. Так поступал Microsoft Bill Gates. Дальше стоит вопрос, чем лучше заняться? Тем, что ты уже умеешь, то есть, например, ты долго работал в недвижимости. Так создавай фирму, додумай фишку и отправляйся в плавание. Навыки есть, клиенты есть или все-таки что-то кардинально новое? Есть уникальная идея, супер, вперед! Но в большинстве случаев такие идеи как-то не всем и не сразу приходят в голову. А ждать третьего пришествия так можно и не дождаться, а жить охота сейчас, кушать, одеваться, квартиру купить. Поэтому на самом деле логичнее и действеннее очень правильно опираться на то, что есть, как сделать больше из того, что есть. Например, ты сантехник, так сначала набей клиентов, пока работаешь в чужой фирме, чтобы клиенты тебя узнавали и хотели именно твои услуги. Далее, вставай сам предпринимателем, набирай команду, обучай своим навыкам, масштабируйся. Теперь уже не только предоставляй качественно услуги, но и открой магазин запчастей, например, для сантехники. Далее развивайся в этой области офлайн и онлайн. Поэтому начинать надо с того, что уже есть всегда. Выбирай нишу, в которой есть деньги, а дальше ты сможешь изменить свой путь. Многие люди говорят – нет, это невозможно. А я говорю легко, попробуй 5-6-20 попыток, и когда ты сделаешь хотя бы 5 попыток, и у тебя ничего не получится, тогда напиши мне, что это невозможно. Но третье у тебя уже будет успешное. Итак, вернемся к первому бизнесу. На первоначальном этапе еще очень важно просчитать стоимость продукта, как сделать это правильно, чтобы было понятно, выгодно тебе этим заниматься или невыгодно. Научиться быть настолько готовым, когда ты будешь уверен, что тебе все-таки Стоит начинать. Вот все эти слова говорят люди, те, которые готовят себе план к отступлению и которые ничего не сделают. Понятно, что какой-то уровень готовности надо иметь. Какой-то, но как правило он такой, что ты ни хрена не готов. То есть, если ты готов к чему-либо, значит уже поздно. Запомни. Это как в серфинге. Если у тебя доска круче, но ты вдруг попал на волну не в то время, то у тебя уже не будет шанса выиграть. Тебя закрутила волну и пофиг, что у тебя крутая подготовка. Или офигенная доска. Ты проиграл, ты опоздал. И вот тебе секрет успешных бизнесменов. Нет никаких стратегий, есть сочетание. Своевременность, лучшие партнеры, денежная ниша, некая готовность. Вот эта комбинация даст самый результативный эффект. Смотри, где ты будешь уникальным, то есть монополистом в настоящем будущем. Смотри, от чего тебе драйвово и в чем ты хоть что-то понимаешь. Дальше научишься и найдешь уникальность. Но какой предприниматель не мечтает, чтобы у него наступил период, чтобы он сидел и ничего не делал а все само собой работало. Но здесь есть очень важный фактор – это скорость. Будь первым, быстро осваивай, захватывай большую часть рынка и вуаля, ты монополист. И это зависит от тебя. Не будет того времени, что твой бизнес будет работать полностью без тебя. Запомни, ты движок. И самое главное – это нужно понимать и быть к этому морально готовым, что в основе успешного успеха лежат ошибки и провалы ошибки и провалы. Только так ты станешь бизнесменом и будешь иметь прибыльное дело. И хочу вас предостеречь. На первый бизнес не берите кредиты. Никогда. Только свои деньги. Только родители, друзей, родных, которые в случае провала смогут подождать, пока вы заработаете в другой способ. Не загоняйте себя в долговую яму. Вы должны осознавать, что с первого раза может не все получиться. Но это сигнал только к движению вперед. Но чтобы потом еще и не думать, как продать свою почку и избавиться от коллекторов, не лезьте вы в банки или другие финансовые структуры. Лучше выбрать для старта сферу бизнеса, в которой не требуется большой объем вложений. Например, тот самый YouTube. Снимай себе все, что умеешь, знаешь и заливай. Вот и получается сначала 0, а потом 1000 баксов. Законно и без вложений. И вот мой подарок. Можешь использовать мое видео для заработка, только ставь ссылку на мой канал и о лучших каналах, то круто использовал мои ролики, я расскажу в следующих видео. И да, не забываем подписываться, ставить лайки и комментировать. До встречи!